сейчас фару будем ремонтировать. У меня есть способ. Отличный. Многим нравится он. Вот все можно ставить на место. Эй, вот машина, поехали. А, эта машина потом. Вот эти машины. Четыре. Как бы делаем, никто не делает, брат. Э. Из четырех машин. Из четырех машин. Две тянут на общую, общую сумму покупки. Привет, друзья. Мы здесь были уже. Вот отсюда год 5 выезжал. От этого места. О, там машина до сих пор стоит. Рамзан, помнишь, да, ее? Она еще есть. Вот эта легендарная машина. У нее страховка там 7 евро может стоить в месяц. Если у тебя большой стаж. Интересует меня все-таки это Сеат, потому что 130 лошадей. Это торпеда, это ракета вообще. она, Страшная машина. Это не интересует, ПЖ не интересует, Ситаря не интересует. Интересует вот этот вот... Я. Подожди, откуда я знаю, что он хочет за нее. Вот это вообще мелочь. Это выбить слегка, зашпаклевать, покрасить. Откуда капот? Да нет, она так сильно не полетела и.. Да не Просто видишь, взрывать. он хитрый. Он нормальный такой, но он хитрый через черт, чувак. Из-за этого. О, смотрите, о, вода заливалась смотри новый стоит EGR вставь сколько взяли за эту за эту работу у них никогда не забываем про расширительный бачок всегда нужно проверять тут все нормально есть нормально все Законно все это фару подвешивали даже фара даже целая у них крепление сломаны я думаю поэтому вот видишь раз крепление они отдельно продаются эти киты Бампер просто берешь и кидаешь в ванну горячей водой Он свою форму принимает Это старый способ, старая хитрость То есть любой пластиковый бампер в тепле принимает свою изначальную форму Если он там Какую не прямо в, в хлам сломан а? У тебя дома, а у тебя ванны нет уже Нет, джакузи Джакузи Нормальная машина, слушай А смотри, вот смятина Ну это можно доминатором вытащить без проблем он достанет ее и смотри здесь тоже царапины но ну, это можно закапать у этого кипа давай масло есть там вообще моргай Проблема с форсункой, походу, скорее всего Там вот EGL поменяли, может там что-то намутили Тоже, кстати, часто бывает Можно, их, Можно но цилиндр не заработает, и по нему ошибка не бьет. Сиденья очень комфортное у него, спортивные Да, 220 Жаль, конечно, что она ручка поменять и она, мне нравится машина Че бело уже такая плохая? Нормальная машина да? Здесь... же вообще... она? А, ФР, полики Ну, полики, -то видимо, только ФР а, ну, смотрела большая, дверь открывается, интересно. Вон, помнишь, ты буквально на днях говорил про нее? Почему да, да, да. не закрывается? Поломалась. Поломалась, да? Ну, так крючок надо. Работа да. должна, она. Так было, да, она всегда? Она да. а, довольно свежая даже. 2500, мне нечего, не есть. Ее? А, нет, что, регулятор есть? есть? Регулятор есть. Есть, прикинь, все есть. Круиз-контроль. Что, на каждый день что еще нужно Mitsubishi Space Star вот такой легкий удар есть в морду В остальном салон практически в идеале Не просто практически а идеальный салон для своего возраста запах че такой есть не свежий а так вот буквально в идеале чистая уже видимо помыли или она была не грязная вот такой вот как он называется spice Space Star что ли это идет в нагрузку машины Видите, аж рычаг новый. Все четко, короче. Вторая машина. Она похожа на зафиру, да, Белоу? Вот зафира, только в уменьшенном виде. Да, в уменьшенном виде. Вот такой вот карнавал, караван, короче. Огромная машина, семиместная. И а, у нее семь полноценных мест. То есть это не то, что сзади камеры для пыток. Тут вот так поворачивается сиденье. Где этот рычаг? Вот так можно повернуть. Короче, концепт кар. В общем, тут спать можно лечь. Старая версия, это, по-моему, да, по-моему даже это вторая, а не первая. В общем, второй фаз, по-моему, это. Второй рестайлинг. Но на вид она довольно страшная, поэтому, не знаю, сомнений у меня есть. Огромный вместительный 2.9 турбодизель. Вот. Чисто аккуратно. От первого хозяина, ну, это заметно, кстати, что от первого хозяина. Вот. Подумаем, посмотрим... Решим, что с ней делать. Такая вот громадина. Да, реально большая машина. Она весит больше двух тонн. Это на зря, конечно, обламывает немного. Но она не просто для понтов, она для охлаждения двигателя. Вот такая тачка. И третий экземпляр. Точнее, четвертый. Вот он. У этой машины да, вот такой номер. В России в СНГ только номер бы стоил раз в 15 дороже, чем эта тачка. Вру ну, не в 15, раз в 5 дороже только номер только ее, как называется регистрационный знак вот. в остальном состоянии очень неплохое тоже вот. сидение грязное водительское, а остальное все в порядке, не прокуренное, мультируль и сотка мотор на полном ходу есть ошибка по аэрбегу. то есть какой-то датчик сломан и блок то ли в аварии то ли испорчен, в общем разберемся есть повреждения вот его можно локально покрасить И вот здесь небольшая вмятина Вообще ни о чем Выбьем, зашпаклюем В основном ровненькая машина Аккуратно И сотка мотора, это вообще торпеда Это маленький самолет Она очень шустрая Если мы еще чипанем Чипом от техно Вообще будет летать Смотрите, задние сидения Не просижены, как новые так, сейчас мы забираем Леон и уезжаем. Будет интересный проект. Во-первых, оцените качество съемки. Как вам новая картинка? Ширик назвать, по-моему. Не жирик, а ширик, не путайте. О, смотри, Белал, у нее нулевые тормоза передние. Смотри. Нулевые, не просто свежие, а нулевые. У них, на них проехали там буквально всего ничего. 17 тапки. Вот она, короче, пушка-гонка. Сейчас фару будем ремонтировать. У меня есть способ отличный, многим нравится он. Вот все, можно ставить на место. Так, заказываем фару, заказываем решетку. Дальше что делаем? Ну, в общем, это план действий в отдельном видео уже. А так вот просто совет: если у вас есть выход на, как скажем, на официальные гаражи, на оптовых перекупщиков, у них выгодно бывает покупать.